В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112 до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна, сообщил Риа Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Принято решение с 9 февраля приостановить работы по госконтракту, предусматривающему создание перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112. Работы по самолету приостановлены до завершения работы комиссии по расследованию причин катастроф и первого опытного образца воздушного судна, которая произошла летом прошлого года в Кубинке, сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что также приостановлены работы по сборке наваса второго и третьего летных образцов ил 112 Он добавил, что решение о продолжении работ будет приниматься госзаказчиком по итогам расследования. Как отметил РИА Новости другой источник в оборонке, приближается очередной этап опытно-конструкторских работ по самолету Ил-112, заказчик, Минобороны, однако по итогам расследования аварии могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру, чтобы не делать двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств. Код реализации проекта поставили на паузу до выводов комиссии, оформив это документально, пояснил он. Собеседник добавил, что это также позволит избежать взаимных юридических и финансовых претензий внутри кооперации из-за изменения сроков. После завершения работы комиссии, с учетом выводов, работа будет продолжена, сообщил источник. В подмосковной Кубинке 17 августа 2021 года потерпел катастрофу первый опытный образец самолета. Погибли три испытателя, два летчика и борт-инженер. Как сообщалось ранее, второй опытный образец Л-112 проходил прочностные испытания на стенде. Третий и четвертый опытные самолеты находились в изготовлении. Легкий военно-транспортный самолет ил 112 предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, Вооружение легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. ил 112 придет на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112 – 470 км в час. Дальность полета с максимальной нагрузкой – 1,2 тысячи километров. В сентябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что проблемы с недостаточной грузоподъемностью военно-транспортного самолета Ил-112 из-за слишком тяжелой конструкции были решены. А потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112 превышает 100 единиц. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.